Я подарю тебе весну, Садов финящие дыхание, На небе яркую луну И звездогадочных мерцание, На небе яркую луну И звездогадочных Версанье Дальних ветров лихую страсть, разве шторма вселенной соны? Я научу тебя летать, и разбивать оскалы волны. Я научу тебя летать, и разбивать о скалы волны, Я подарю тебе весь мир. Красу всего земного рая Я закачу огромный пир Тебя царицей называя Я закачу огромный пир Тебя царицей называя Я брошу все к твоим ногам Так и безупцем все под силу Клянусь, пред Богом не предам, Покуда кровь течет по жилам. Клянусь, пред Богом не предам, Покуда кровь течет по жилам. Я подарю тебе любовь, Такой в сказках не бывает, Она является и снов. И никуда не исчезает Она является и снов И никуда не исчезает Я подарю тебе весь мир Мечтою чистой, озаренной Еще никто так не любил Любовью будучи сраженный. Еще никто так не любил Любовью будучи сраженным